Здравствуйте, с вами Дмитрий Никодин. Сегодня у нас очередной выпуск с разбором самых главных событий. О чем же мы будем говорить? Крупное наступление российских сил ожидают в течение 10 дней. Ключевая дата даже называется в западных источниках 15 февраля. Об этом вышел большой материал в издании Financial Times. Вы знаете, на самом-то деле все прекрасно понимают, что окно возможностей для российских сил оно сокращается. Я неоднократно эту тему поднимал, ну и сегодня пройдемся по этому материалу. Далее это, конечно же, ситуация в Турции и Сирии. В Турции это земля. Политрясение называют самым жутким с 1939 года, если я не ошибаюсь. При этом сейчас, вы знаете, наблюдается такая вот яркая политика двойных стандартов. Мы сегодня попробуем разобрать политические последствия ужасной катастрофы в Турции. И сирии ну и конечно же что называется медийные события внутриполитические события это у нас пригожин вызвал на дуэль воздушную дуэль зеленского и ставки крайне высоки Мы еще вернемся к этим кадрам. Если побеждает Пригожин, то он идет до Днепра, если побеждает Зеленский, то Вагнер оставляет Бахмут. Ну, конечно же, это такой троллинг очередной в адрес Зеленского со стороны Пригожина. Ну что ж, с вами Дмитрий Никотин, заставка и мы начинаем. Вы знаете, сегодня, конечно же, события в Турции и Сирии, они занимают всю новостную повестку. С самого, собственно говоря, утра до самого вечера будут все мировые СМИ освещать то, что там происходит. Вы знаете, я, конечно же, хочу высказаться по этому поводу. Я сегодня и в своем телеграм-канале сделал ряд публикаций на эту тему. Конечно же, в первую очередь необходимо выразить слова соболезнования всем пострадавшим в результате землетрясений в Турции и в Сирии. Но у всего этого события есть еще и политические последствия. Ну а по поводу самого масштаба, ну что уж тут говорить, если крепость... Газиантепа, которая просуществовала несколько тысяч лет. Просто представьте, это крепость, которая еще застала римлян. Да и до римлян она уже существовала в различных цивилизациях Ближнего Востока и вот территории между Сирией и Турцией. Ну а теперь посмотрите, что осталось от этой крепости. Ну и фотографии разрушенных целых кварталов. Вы видели в Сирии 30-тысячный городок, он практически стерт с лица земли. Ну а по поводу двойных стандартов, что сегодня можно наблюдать? Во-первых, парад предложений у помощи. И Россия здесь, кстати, не осталась в стороне. Сейчас практически все страны соревнуются. Такое ощущение в том, кто поддержит Турцию и кто проигнорирует ситуацию в Сирии. Сирии помогает небольшое количество государств. На момент записи этого видеоролика официально объявлена о помощи со стороны Объединенных Арабских Эмиратов, со стороны России. И Израиль должен отреагировать, исходя из запроса сирийского правительства. А вот Турция, конечно же, здесь вся Европа, то есть там уже отправляются бригады из Нидерландов, из Германии, даже Сербия. Отправят свои специальные бригады в Турцию, но не в Сирию. Ну и Россия, конечно же, здесь министр обороны Шойгу тут же созвонился со своим турецким коллегой. Вы знаете, здесь очень сложная всегда моральная дилемма возникает. Вот здесь вот приоритетность помощи, всем всегда помочь невозможно. И меня больше даже удивили общественные инициативы, которые прозвучали. Вы знаете, я безусловно согласен, что простые люди, они ни в коем случае не несут ответственность за деятельность их правительств. Но всегда же должен быть какой-то приоритет поддержки. В первую очередь необходимо решать там, собственные проблемы. Во вторую очередь уже необходимо задумываться о том, чтобы осуществлять какие-то сборы для Турции или Сирии. Но, опять же, это мнение людей, каждый, наверное, для себя здесь сам в итоге примет решение. Я считаю, моя позиция, она, в принципе, последовательна. Еще, знаете, с 2015 года я вот вспомнил свою публикацию, когда солидарность, она носила такой вот избирательный характер. Был теракт в Париже, и весь мир на это отреагировал. Помните, возможно, была такая акция, тогда еще аватарки в социальных сетях, люди вот раскрашивали во французский триколор в знак поддержки здания а вот когда была катастрофа самолета с гражданами россии над Синайским полуостровом это была одна из крупнейших катастроф вообще в истории мировой авиации где погиб 224 человека погибло вот это все не вызвало такой же реакции то есть что это это избирательная солидарность я сейчас вижу такую же избирательную солидарность относительно Турции в, скажем так, приоритет Турции и игнорирование катастрофы для Сирии. Хотя, да, действительно, там в Турции масштаб серьезнее. То есть Турция попала больше под непосредственно эти землетрясения. Там 7,5 баллов, опять же, по различным оценкам. Политическое измерение у этого события еще будет какое? У Эрдогана на носу президентские выборы. И конкуренция у него там серьезная. Хотя он устранил мэра Стамбула, главного конкурента крупнейшего турецкого города, который генерирует чуть ли там не всю треть поступлений там в турецкий бюджет Стамбул. Так вот, мэр Стамбула за решеткой. В выборах участвовать не сможет. Но есть еще оппозиционный мэр Анкары. Но выборы будут уже в мае. Эрдоган их еще старался перенести. И вот как теперь это землетрясение скажется на его избирательной кампании, здесь большой вопрос. С одной стороны, у Эрдогана сейчас будет определенный карт-бланш, связывая все это с кризисной ситуацией. О том, что он сейчас получит огромную помощь вообще отовсюду. Еще раз говорю, Россия тоже бежит помогать Эрдогану. Вот, конечно же, это поможет ему справиться с последствиями. И он может еще и здесь триумфально выйти победителем. И, конечно же, это меняет в какой-то мере расклады, которые были раньше. Если рассматривать это все сугубо исходя из интересов России, то, опять же, да, с Эрдоганом есть определенные взаимоотношения. Но мы уже неоднократно с вами говорили что Эрдоган не вечен и лучше, когда отношения выстраиваются не на личном уровне, да, там условно Путин-Эрдоган, а когда эти отношения выстраиваются... Ну, по сути, на уровне там, геополитического партнерства. Ну, например, как Соединенные Штаты и их западные сателлиты. Мы понимаем, что кто бы ни пришел к власти в Германии, например, немецкая внешняя политика с вероятностью там, 99% останется прежней. Она будет полностью форваторе американской. Ну что ж, мы еще вернемся к этой теме. Теперь давайте, что называется, к актуальным событиям, которые больше волнуют э, население и Граждан, наверное, Российской Федерации. Хотя, еще раз говорю, мировая повестка, ну, на неделю, возможно, хотя новости, знаете, быстро поток меняется, еще будет приковано к Турции, к Сирии, к последствиям, Ну, посмотрим. Вы знаете, материал, который должен был, наверное, быть главным сегодня в новостной повестке, материал Financial Times. Financial Times о том, что Россия готовит свое наступление в течение 10 ближайших дней. Называется чуть ли не конкретная дата 15 февраля. Если мы посмотрим с вами на карту, то мы с вами вспомним, буквально недавно я разбирал материал издания The Telegraph, где также называлось «Два самых вероятных направления». Я здесь скорее соглашусь, чем буду высказывать какие-то другие сценарии. Это Запорожское направление, это направление Луганское от Сватова в сторону, соответственно, того же там Лимана продвигаться. Вот И, возможно, вот здесь вот на Угледарском направлении, то есть, грубо говоря, юг Донбасса. Такой вот третий вариант. Вот основные участки сейчас. В целом, интересно, вы знаете, какая картина. Я вам сейчас вот несколько интересных э, цитат хочу привести. Ну вот смотрите, мы знаем, что танки... И ракеты с дальностью до 150 километров прибудут только весной, а некоторые даже к лету. Ну и с ракетами вопрос, опять же, может занять даже 9 месяцев. То есть сейчас все прекрасно понимают, казалось бы, на Западе, что у России есть окно возможностей. Неожиданно вчера происходит такой вот слив от экс-премьера Израиля в адрес Зеленского. На Украине серьезные кадровые перестановки, там министра обороны будут менять. Но нужно учитывать, что украинский министр обороны, это обязательно гражданское лицо, то есть там полностью концепция, что министр обороны это чисто менеджер реализована. Поэтому это не смена главкома, да, не настолько важная, но все-таки министр обороны Украины, он будет отвечать в том числе за получение поставок с Запада. То есть такое ощущение, что вот сейчас действительно последнее окно до того, как Запад перейдет к совершенно другой стадии. Когда мы увидим и новые поставки на должность министра обороны Украины пророчат сейчас человека, который занимает должность главы разведки Буданова вместо Резникова. Многие называют его такой вот креатурой Великобритании и США. А, то есть, опять же, более тесные взаимоотношения будут с американцами и с британцами. Казалось бы, куда еще теснее, но поверьте, все это реально так и работает. Есть конкретные персоны, которые имеют уже определенные свои контакты. Итак, что мы с вами видим? Второе, это игнорирование со стороны Китая и Индии как-то этой всей ситуации. То есть Китай и Индия, заметьте, сейчас не кричат про то, что нужно срочно садиться за стол переговоров, как это было ранее. Эрдоган и Орбан из Венгрии тоже почему-то сейчас эту тему не затрагивают. Хотя был период, когда вот мы прям слышали о том, что давайте садиться за стол переговоров. И это все лоббировал Эрдоган или Орбан. Я думаю, что даже визит Си Цзиньпина, а я напомню, лидер Китая должен был посетить Москву, где он встретится с Путиным с личным визитом, и скорее всего этот визит будут планировать после российского наступления. То есть вот мне почему-то кажется, что это должно быть именно так. В целом, вы знаете, я не уверен в датах, я бы не стал рисковать и делать такие вот оценки. Еще раз, все приведенные даты это исключительно на данных издания Financial Times, которые ссылается на свои источники в украинских различных ведомствах от Министерства обороны до разведки. Ну и, конечно же, вот то, что произойдет, это наступление, многие считают его фундаментальным, меняющим политическую реальность, то есть мы с вами видели реальность, которая была до этого, это реальность попытки договориться, вот сейчас в результате этого наступления либо произойдет реальность, где у России будет крайне серьезная переговорная позиция, либо она может повернуться и в другую сторону. То есть ставки сейчас крайне высоки. Если это будет масштабное наступление, ставки будут огромные. Если это будут локальные и, знаете, вот есть о чем говорит там часто тот же «Стрелков», да, человек, который ближе к военному делу, безусловно, чем я, он говорит о том, что применяется такая вот тактика выдавливания. То есть не маневренных действий, которые призваны прорвать непосредственно линии обороны, заставить вашего оппонента отступать, оставляя укрепрайоны, а тактика выдавливания, когда на узкие участки фронта подгоняется артиллерия, все это начинают равнять землю, а потом уже идет штурмовая пехота. То есть то, что происходило в Северодонецке, то, что происходило в Лисичанске, то, что происходило в Бахмуте сейчас. Ну вот мы с вами так плавно подошли к Пригожину, подошли к теме Бахмута. Вокруг Бахмута пока каких-то серьезных таких вот изменений нет. Кроме, что называется, медийных событий. Ну, во-первых, я скажу так. Зеленский уже, в принципе, понимает, что Бахмут рано или поздно оставят. То есть здесь уже не стоит вопрос, оставят ли вообще. Может быть, украинская сторона еще может выиграть битву за Бахмут. Я практически уверен на 99%, что битва за Бахмут для ВСУ, она уже проиграна. Другое дело просто, как это оформят и когда это произойдет. И, конечно же, сообщения Пригожины, они направлены на то, чтобы еще большую значимость придать Бахмату, Когда он говорит о том, что Зеленский, не отводите оттуда свои силы, иначе вас сочтут трусом. Или когда Пригожин записывает вот такое вот приглашение Зеленскому на воздушную дуэль. Давайте заслушаем этот фрагмент. Если будет желание, нельзя, в небе. Если ваша возьмет, забирайте Артема. Если нет, идем до Днепра. Конечно же это троллинг и он в том числе сейчас усиливается за счет, если вы не смотрели, обязательно посмотрите вчерашний выпуск, где мы с вами разбирали заявление израильского экс-премьера, где он сказал, что Зеленский вылез из бункера ровно после того, как он ему сообщил израильский экс-премьер Беннет о том, что Путин не собирается его устранять и то, что он дал ему слово, что так и будет. Вот тогда только Зеленский вылез из бункера и стал записывать свои регулярные видеообращения. Знаете, в целом, конечно же, сейчас многие восхищаются Пригожином. Вы знаете, я не сторонник здесь давать ему такую оценку вот прям что все это исключительно его инициатива. Нужно учитывать, что просто многих ограничивают. И Пригожин это действительно сейчас единственная вообще фигура такого уровня. Ну, то есть до этого в медийном пространстве был еще у нас только Кадыров, хотя это вообще региональный политик. То есть, в принципе, у нас сейчас э, вот именно кадровые генералы, они не занимаются как-то своей медиаработой. Но, наверное, это все-таки и не их задача, да, согласитесь? И мы видим только тех, кому это дозволено. Получается, что это Вагнер и Пригожин, и это до этого у нас был Кадыров, который сейчас, э, ну, как-то, скажем так, подпропал из медиапространства. Вы знаете, действительно, все остальные вот именно политики, но они не обладают, понимаете, каким-то, не то чтобы аппаратным весом. Ну а что они, поедут просто на фронт, ну что, например, Рогозин, который, по-моему, вообще не занимает сейчас никакой должности. То есть ни у кого и нет таких возможностей. Безусловно, Пригожин их реализует. То, что у него есть, то, что его никак не сковывает, не ограничивает. Но вот та же акция с самолетом ничего не напоминает. Я, например, сразу вспомнил как минимум. Как минимум можно вспомнить э, полеты Путина, да и вообще, вы знаете, вот политики, конечно, как правило, это вот прям президентский уровень, они часто проводят такие вот акции с э, пролетами, перелетами, можно вспомнить Путина, но можно ведь вспомнить, например, и украинского президента Порошенко который тоже летал на истребителе, тоже все это снималось, то есть, ну, конечно же, после того, как Путин сделал это, что называется, мейнстримом. Путин в этом плане тоже, я думаю, не был первым, но на постсоветском пространстве уж точно один из, вот. Ну что ж, по поводу Вагнера, вы знаете, есть еще и даже геополитическое измерение из Африки. Многие сейчас удивятся, я вообще был шокирован этой новостью, но вот просто самую настоящую федерацию Вагнера в Африке могут создать. Конечно же, формально это федерация Мали и Буркина-Фасо. Это еще раз официальная новость. Буркина-Фасо и Мали сейчас после ухода французских сил появилась идея объединить эти государства. В федерацию. Вот так вот, возможно, реализуют эту идею и на карте появится еще одно государство. Ну, теперь уже понятно, это будет укрупленное пространство африканское под контролем, по сути, таким прокси-контролем Вагнера. Потому что что еще объединяет эти два государства? Там были французские войска, которые покинули. Там это пространство занимает Вагнер, и вот сейчас появилась идея о том, чтобы эти два государства объединились в единое. Ну, конечно же, здесь можно увидеть на таких вот митингах российские флаги. Да, отношение к России, безусловно, здесь положительное по сравнению с присутствием французских войск. Ну что ж, наш сегодняшний выпуск подошел к своему завершению. Я хотел бы напомнить, что если вы смотрите этот выпуск на YouTube, то он там публикуется партизанскими методами. Потому что YouTube мои все официальные каналы заблокировал. Поэтому я каждый раз напоминаю о необходимости подписаться на мои официальные ресурсы. Официальные у нас это Telegram. Вот QR-код, отсканируйте, либо вбейте в поисковую строку Google или Яндекса Дмитрий Никотин Telegram, полмиллиона подписчиков, официально с галочкой «Найдите, подпишитесь». Также у нас есть официальная страница ВКонтакте, если вам удобно там смотреть выпуски, подписывайтесь. Яндекс «Яндекс.Дзен» и «Рутуб». Пожалуйста, сделайте это, потому что на YouTube, где вы сейчас смотрите, вот те каналы, которые сейчас созданы добровольцами, многие выкладывают ролики там, и их могут заблокировать в любой момент. И чтобы не потеряться, нужно быть подписанным на основной сейчас ресурс, это Telegram. Найдите его, подпишитесь, возможно, под роликом, который вы смотрите на YouTube, будут ссылки на мои официальные ресурсы, просто проверьте их. Ну что ж, еще раз всем большое спасибо за поддержку, в Телеграме у нас продолжается уникальный формат, наверное, аналогов просто нет сейчас нигде в медиапространстве, это письма со всего мира, которые публикуют люди, выкладывают фотографии, показывают, что они есть, они существуют, эти люди, это невыдуманные истории о том, как относится сейчас к России, что происходит в конкретных странах, что происходит на Украине. В общем, рекомендую почитать эти истории в моем телеграм-канале. До новых встреч и берегите себя!